Нет у любви границ и нет преград. Все перед ней равны, как перед Богом. В стране чужой багряный листопад Друг к другу нам листвой стелил дорогу. На языках мы разных говорим, Но для любви и это не помеха. Ты жизни смыслом главным стал моим, А я души твоей ответным эхом и слов не нужно, только ты и я. Хмель поцелуев, рук прикосновения, и уплывает из под ног земля. А я боюсь, вдруг это сновидение. И ты исчезнешь, лишь рассвет придет, лишь от сна глаза свои открою. Но тает страх в объятиях, словно лед. Ты рядом. И я счастлива с тобою. Что будет с нами? Стоит ли гадать? Отчув смешение сладостно и странно. И след от встречи не сотрут года. что подарила осень иностранке.